Килограмм 15 весила до 40 лет, в пределах 63, сейчас 78, худела на кефирной диете, пила соду с лимоном, больше двигалась, есть невроз, заедать стрессы, но сильно не завишу от определенной еды, могу обходиться без сладкого, мучного, зависит, как сама себя запрограммирую, люблю рыбу, овощи, салатики. Ответ. Надо быть честным с собой и признать, что 15 кг – это безобразие, это горькое, но правда. Иначе самооправдание небезобразно, к добру не приведут. Вы и дальше будете разрушать свое физическое и психическое, независшим, но делаю здоровье. Осознайте, беда многих моих читательниц, что они преуменьшают проблему, и стоя на такой позиции, они сами себя обрекают на еще большие проблемы. Оно вам надо? Сидела на многих диетах, в том числе и худела по Аллану Кару. На белковой диете похудела на 35 килограмм. Но вес вернулся, правда, не до такой степени. Сейчас у меня 15 килограмм лишние. Мне мешает. Но я очень красивая, высокая, и эти килограммы со стороны не видно. Всегда меня останавливают медики, боятся, что я заболела и начинаю охать и ахать. Ответ – да, так и бывает. Вес возвращается, потому что возвращается весонабирательное поведение. А оно возвращается, потому что сознание не проработали как надо. Это как сорняк. Пока корень не выкопаешь, бесполезно срезать вершок. Но как корень убрать, не учат диетологи. И Ален Кар не дает всех нужных знаний, потому что сам не осознавал их. Вот почему, основываясь только на его книгах, Невозможно стать эволюционным человеком. Ну а по поводу того, что не видно, смотрите ответ выше. И с медиками будьте осторожны, они сами сплошны ходячие проблемы и зависимости. Они еще и не такого насоветуют. Итак, основная работа у нас начинается уже очень скоро. 9 сентября 2019 года в 20.00 по московскому времени. Бесплатный четырехдневный онлайн флешмоб.